Сегодня у нас тема вебинара «Торговые возможности платформы АТАС». Еще раз всем привет, на связи компания АТАС. Меня зовут Владислав Шевченко. И цель сегодняшнего вебинара – разобрать все торговые возможности, как можно открывать, закрывать сделки, какие есть инструменты для этого, графики, чарт-трейдер – Какие-то настройки, стоп-ордеров, стоп-лимит ордеров. Об этом во всем будем говорить сегодня. Вебинар будет интересен как начинающим пользователям ATAS, так и уже продвинутым пользователям, потому что некоторые функции вы могли пропустить, не знать. Об этом сегодня поговорим. Можете задавать вопросы в чате. В чате присутствует специалист технической поддержки. Я на чат отвлекаться не буду, чтобы сконцентрироваться на контенте и не растягивать вебинар. Постараемся все сделать минут за 40-50. за 50. Итак, начинаем. Первое, первое, что нужно сделать для того, чтобы торговать, это подключить счет. Торговый счет подключается в главном окне в подключении. Заходим и видим список счетов у вас автоматически по умолчанию будет создан счет от ассим криптосим если у вас по какой-то причине нет например от счета необходимую для торговли на демо счету внутри АТАСа, да, это внутренний симуляционный счет который позволяет открывать сделки и закрывать их, выставлять ордера, то вам нужно нажать кнопочку «Добавить», в списке «Найти» от нажать «Далее» и он у вас появится. Так как он у меня создан, соответственно, он у меня не, не, за, не подключается. Еще один должен он гореть зелененьким индикатором для того, чтобы он был в списке счетов. У меня будет сегодня подключено два счета. Это еще будет СБЕ счет. Это внутренний счет для тестирования тоже каких-то функций. Он мне понадобится в дальнейшем для составных портфелей. Котировки у меня поступают с дейтсфида. Поэтому... Стартуем. Все, у нас подключены котировки. Есть э, индикация горит зеленым. Здесь вы можете убедиться еще раз, что все у вас окей. Открываете график. Запустим S&P 500. У нас подгружается фьючерс на S&P 500. И на его примере мы будем сегодня показывать функции, торговые функции АТАСС. Самый основной, самый главный инструмент для торговли, для совершения сделок – это чарт-трейдер. Вызвать его можно из верхнего меню графика, либо на клавиатуре горячая клавиша «Т». Когда вы открываете это меню, оно появляется справа, и что вы здесь видите? Первое, что вы видите, это кнопки, быстрые кнопки для совершения сделок. И для совершения сделок и выставления ордеров Buy Market Sell Market это рыночные покупки и продажи то есть если вы хотите немедленно купить, нажимаете Buy Market нажимаете Да и у вас открывается сделка на покупку таким образом выглядит маркер сделки то есть в левом краю этого маркера есть крестик Нажав на него, вы можете закрыть позицию. Далее идет единичка зеленого цвета. Это значит, что у нас открыт один контракт на покупку. И дальше идет PNL. Это отображение текущего состояния прибыли или убытка. Для, в данном случае для одного контракта. Если вы открываете продажу, то у вас, соответственно, будет в этом окошечке минус 1. Минус – это значит продажа, все продажи красного цвета. Если вы открываете 10 контрактов на продажу, можем долиться, и у нас будет минус 11. И текущий PNL. PNL вы можете менять в, вот в этом окошечке, кликая на него, и вы будете видеть, сколько в процентном соотношении, у вас убыток относительно счета. Будете видеть в виде, в виде долларов, ну, в виде прибыли. И можете полностью убрать, чтобы у вас был только здесь объем. Далее еще в настройках мы дальше поговорим, как это все изменить. Цвета и отображение. Далее у нас идет buy ask. Что это значит? Buy покупка ask по ближайшей цене ask. То есть это будет выставлен стоп-ордер. Так, сейчас объем уменьшен. Выбираем, и он выставляет, я извиняюсь, не стоп-ордер, а лимитный ордер на Best Ask. Точнее, на том месте, где была цена, если вы нажмете сразу же подтвердите у вас будет открыта, скорее всего, рыночная сразу покупка. Если уже цена уходит вверх, то у вас, соответственно, выставляется «Байлимит ордер». Если вы нажимаете By bit у вас uh, тоже buy limit ордер будет установлен uh, по цене бит. И далее, когда его цена зафилит, он у вас исполнится. То же самое sell ask бит sell То есть, если нажимаем sell bit, у вас выставится лимитный ордер на продажу. И вот он сейчас uh, сразу же исполнился, потому что цена прям была в этом месте. Uh, вы можете. Uh, Закрывать позиции кнопкой Close, можете, если у вас есть открытая, например, продажа, и вы хотите перевернуться, то есть вы хотите купить, есть специальная кнопка, нажимаете Reverse, и у вас закрывается продажа, открывается покупка. И вы можете также устанавливать отложенные ордера, например, можете кликнуть правой кнопкой мыши, и здесь есть Например, sell limit вы можете поставить выше цены и ниже цены, например, sell стоп Что эта связка означает? Для тех, кто не знает, эта связка означает ниже цены продажа это стоп loss для нас. То есть мы купили и выставили ниже цены продажу, то есть мы будем продавать нашу покупку, но с минусом. Выше цены – sell limit. Продажи. То есть для нас это тейк профит. Вот сейчас у нас сработал стоп-ордер, мы получили убыток для этой покупки, но у нас остается еще лимитный отложенный ордер на продажу. Не забывайте об этих ордерах после закрытия позиции, особенно если график уходит и эти ордера вне зоны вашей видимости, вы можете их забыть, и потом будет неприятный сюрприз. Всегда, после того как у вас закрылась позиция. На инструменте. На всякий случай вы можете нажать э, Sansle All, то есть снять все ордера. И у вас снимутся все отложенные ордера. Если вы нажимаете Close, у вас снимаются и ордера, и позиции все закрываются на этом инструменте, на этом счете. То есть на этом счету. В данном случае выбран демо. Разобрались с этой панелью. Двигаемся дальше. Окошко PNL мы тоже рассмотрели и сейчас откроем 5-секундный график для удобства. Далее. Далее у нас идет окно счета, выбора объема. У меня сейчас подключено два разных демо-счета и они есть в этом списке. Вы выбираете необходимый счет. Всегда мониторьте это окошко, чтобы не перепутать, если у вас множество счетов. А также, если у вас есть реальный счет и демо счет, и вы тестируете, например, какие-то стратегии на демо счету, плюс параллельно торгуете на реальном счету, всегда обращайте внимание, какой у вас выбран счет. Потому что иногда может произойти какое-то отключение на сервере демо счета, и у вас автоматически подставится второй подключенный счет. Это может быть реальный счет. И вы, например, думая, что у вас здесь подключен демо-счет, совершите сделку. Совершите ее на реальном счету. Поэтому желательно, если вы торгуете на реале, чтобы у вас во время открытия сделок был вот открыт чарт-трейдер. Чтобы не было недоразумений. Дальше. У нас выбор объема. По умолчанию это один контракт, то есть если вы торгуете фьючерсами, то, например, вы ставите 20, это означает 20 контрактов. Если вы торгуете криптовалютами, то, соответственно, это будет означать 20 монет. Если вы торгуете биткоином, например, к доллару, на где-то на бинансе где или на... На Bitfinex то это будет означать 20 монет. Если вы торгуете э, криптовалютами на битмаксе э, то единица, ну, 20 в данном случае будет тоже равно 20 контрактам. Если вы торгуете, э, ну да, далее э, идет выбор э, типа закрытия существования, скажем так, ордеров отложенных. Если у вас выбран режим Day, то у вас, соответственно, перед клирингом закроются все отложенные ордера на покупку на продажу. Если у вас есть позиция на покупку или на продажу и были защитные выставленные ордера, то в этом режиме то вам обязательно перед клирингом нужно изменить его на GTC. Этот режим означает, что эти ордера будут висеть до момента, либо пока вы их вручную не снимете, либо пока они не исполнятся. То есть если вы переносите позицию, обязательно контролируйте, чтобы ваша позиция была защищена. Далее идет функция OCO ордеров. Это тоже очень удобная функция, она необходима для автоматического снятия одного ордера при исполнении другого. К примеру, вы, например, торгуете пробойные стратегии, ждете выхода либо вверх, либо вниз, соответственно выше там, цены ставите buy-stop, а ниже цены ставите sell-stop. Когда идет установка ордеров, они подсвечены э, желтым цветом. И вот обратите внимание, сейчас сработал сел стоп на продажу и автоматически отменился сел стоп на покупку. И OCO сразу э, становится неактивным. То есть, если вы снова хотите выставить ордера, вам снова необходимо нажать OCO и э, выставить ордера. Э, это, кстати, очень полезная практика также для выставления стоп-лоссов и тейк-профитов например у нас сейчас открыта продажа для того чтобы нам выставить стоп лосс нам нужно купить соответственно нам нужен buy стоп ордер потому что выше цены купить мы выставить отложенный ордер ордер можем только на покупку соответственно вы ставите buy стоп ордер и там где-то ставите, например take-profit, то есть buy limit ордер чтобы откупить свою продажу вы установили, и теперь, если цена пойдет против вас, и у вас сработает стоп-лосс, у вас автоматически тейк-профит снимется. Вот эта функция как раз она исключает возможность того, что вы забудете об этих ордерах, и у вас закроется позиция либо по стопу, либо по тейку, а второй ордер останется, и цена может его когда-нибудь достигнуть, и... Это будет неприятный сюрприз. Может, конечно, в итоге он окажется и приятным, но лучше не, не рисковать. Если мы хотим все поснимать, все позакрывать одним касанием, нажимаем Close, и у нас закрывается позиция по рынку, и снимаются все ордера. Далее у нас идут защитные стратегии, и мы поговорим чуть позже о защитных стратегиях. Сейчас пока пройдемся по функциям, позволяющим торговать, открывать-закрывать сделки. Есть также торговля с графиком. Вы можете нажать кнопочку в чарт-трейдере «Торговля с графика, Либо горячая клавиша по умолчанию – это пробел. Вы нажимаете пробел, у вас появляется такая подсказочка слева. И когда вы держите линию ниже цены, то у вас левая кнопка мыши, будет устанавливать buy limit правая кнопка мыши sell stop то есть расположение имеет значение в данном случае вы нажимаете и у вас устанавливается sell stop в один клик обратите внимание подтверждение в данном случае система не просит либо если вы хотите поставить buy limit вы нажимаете э, правой кнопкой мыши и у вас устанавливается buy limit ордера Нажимаем Sense All и э, все снимаются. То же самое вверху, если хотим, Buy Stop, правая кнопка мыши, sell limit, левая кнопка мыши. Э, значения меняются автоматически э, при, э, при движении линии либо выше, либо ниже цены. Итак, двигаемся дальше. Дальше у нас по плану идет, идут торговые настройки. Для этого нам нужно зайти в настройки, откроется меню настройки графика, и здесь есть вкладочка параметры торговли. Что здесь есть? Здесь есть графические настройки, визуальные настройки. Вы можете, например, выставить маркер сделок не отображать скрыть и вот видите они пропадают вы можете изменить их размер маркеров изменить цвет маркера можете выставить отображение при активном чарт трейдере то есть когда вы будете закрывать чарт трейдер эти маркеры будут исчезать дальше у вас идет визуальные настройки ордеров давайте выставим вот так вот Sell стоп и Sell лимит ордера они разным цветом у нас отображены и вернемся теперь в настройки параметры торговли и вы можете например изменить лимитные ордера маркер на другой цвет отдельно выставить стоп ордера вы можете поставить больше отступ или меньше отступ, чтобы эти маркеры были прилеплены справа. И текст можете изменить с черного на белый, например. И то же самое с позицией. Если у вас, давайте откроем покупку, к примеру. И вы можете зайти в настройки например, изменить цвет объема покупок, например, поставить его синим. То есть он будет не зеленым, а синим. Можете изменить текст, фон, можете изменить прибыльную, убыточную позицию, область закрытия. То есть все цвета настраиваются, и вы можете таким образом управлять визуальными настройками своих маркеров на графике. На... самый важный наверное и интересный а, пункт настроек это торговля что здесь есть во первых здесь выставляется галочка режим одного клика если вы поставите то по умолчанию а, выбрав, например sell limit у вас сразу будет а, выставляться лимитный ордер и, или вы например нажимаете купить и у вас моментально происходит покупка с одной стороны, эта функция удобна, если вы, например, скальпируете и у вас нет времени, но вы четко понимаете, контролируете свои действия, эта функция удобна. Если вы, например, можете передумать в какой-то момент и вам важно вовремя отменить, такой выставленный ордер, например, или открытие позиции, либо вы, может, случайно нажмете ну, случайно нажмете Close, и у вас сейчас автоматически закрывается продажа. В большинстве случаев, если вы не скальпер, лучше все же эту функцию оставлять активной, потому что лично даже у меня было не один раз, меня спасало то, что у меня спрашивало система подтверждения и я соответственно там не закрывал случайно тот ордер либо я мог ошибиться и нажать вместо buy market sell market например и соответственно вовремя отменить эту сделку и совершить правильную сделку поэтому с режимом одного клика будьте аккуратны лучше воспользоваться пробелом и соответственно выставить в один клик ордера это достаточно безопаснее следующее что у нас интересного есть в настройках это режим стоп ордеров по умолчанию это стандартные стоп ордера это значит что когда цена доходит до маркера стоп ордера на продажу немедленно в рынок поступает рыночный ордер на продажу но вы можете установить стоп лимит ордера что они означают? Они означают, что если, например, вы выставили стоп-ордер на продажу, стоит sell-stop-ордер, сейчас секунду верну, вот так вот сделаем, вот стоит у нас sell-stop ордер и а, если цена например, подходит к нему и в настройках стоит значение 5, это означает, что а, у нас идет процесс выставления лимитного ордера на продажу ниже цены на 5 тиков и если у нас есть ликвидность, то соответственно эта продажа а, по ближайшему биду исполнится а, и будет уже открыт маркер позиции на продажу. Но, если у нас, например, представим, что вы хотите торговать на новостях. На новостях есть большие проскальзывания, и вы, например, решаете, что для вас в данном случае максимальное возможное проскальзывание это 5 тиков. То есть, если у вас выставленный стоп ордер, цена до него доходит, нет ликвидности, цена скользит вниз и э, на протяжении пяти тиков эта ликвидность появляется, то у вас э, этот ордер где-то здесь исполнится. Но если, например, цена скользит на 6 тиков и более, для вас, э, например, уже неприемлемо исполняться на 6 тиков ниже, вы, соответственно, увидите, как э, установится Sell limit ордер на продажу на 5 тиков ниже того маркера, где вы установили стоп ордер. То есть, если у вас стоит здесь стоп ордер по цене 3216, вы можете зажать колесиком мышки. У вас появится такая линейка с параметрами, и вот вы видите 5 тиков отмеряете, то есть, вот по этой цене у вас будет установлен sell-limit-ордер, когда уже цена будет ниже. Для этого нужен стоп-лимит-ордер. Но у него также есть еще другая сторона. То есть мы рассмотрели ситуацию, когда цена двигается в сторону sell-стоп-ордера и проскальзывает вниз. Иногда вам, например, может понадобиться наоборот. К примеру, если вы торгуете пробой, условно говоря, да, вы торгуете пробой э, из флета, либо просто какую-то пробойную стратегию. Но вы не хотите, например, входить по текущей цене пробоя, а хотите, чтобы выставилась лимитная э, заявка на, э, в сторону пробоя. Да? То есть, если вы хотите sell, э, если вы хотите продать, и ставите, например, значение минус 5, это означает, что при достижении цены ценой вашего маркера sell stop и срабатывании э, этого маркера у вас не откроется немедленно продажа, а у вас откроется э, выставится лимитный ордер на 5 тиков ниже. Вот давайте э, проверим. Проверим и совместим э, с помощью оси ордера, вот смотрите, ставим здесь buy стоп, не успел показать, сейчас buy стоп, вставляем OSIO, ставим buy стоп, сел стоп. Теперь э, при срабатывании э, сработал у нас ордер э, sell стоп. И выставился на 5 тиков выше sell limit. И обратите внимание, buy stop не убрался в данном случае. Давайте еще раз проверим. Я, может быть, забыл OCO выставить. Да, в данном режиме OCO ордера не снимаются автоматически. Поэтому нужно помнить о том, что нужно будет вручную это все снять. И сейчас самое время перейти к защитным стратегиям и показать, как они будут, как вообще всю эту связку можно использовать. Например, вы... Что такое защитная стратегия? Защитная стратегия позволяет устанавливать автоматически take profit, stop loss во время открытия позиции. Здесь есть разные варианты, можно устанавливать просто take и стоп, он фиксированный и он задается только в тиках далее у нас есть возможность еще перевести в безубыток через определенные через определенное расстояние которое тоже задается в тиках и у нас также есть возможность задать трейлинг стоп то есть когда цена будет проходить определенное расстояние стоп лосс будет как бы подтягиваться в сторону плюса, и будет такое автоследование. Причем при смене счетов, если у вас подключено несколько счетов, вам нужно снять галочку «Автоотмены ордеров», потому что при переключении на разные счета с разными защитными стратегиями они могут ставиться на паузы и соответственно защитные ордера будут отключены. Вот, например, если мы галочку оставляем, например, добавляем эту стратегию, нажимаем ⁇ Купить ⁇ и обратите внимание, у нас совершается покупка, сразу на 10 тиков ниже открывается Sell Stop Order, то есть Stop Loss, и выше на 10 тиков выставляется Sell Limit меняем счет и переходим обратно видите здесь стоит на паузе защитная стратегия и вот цена уж ушла в минус и а у вас может в таком случае не быть включена защитная стратегия здесь кнопочкой play да мы ее активируем и немедленно сразу срабатывают эти выставленные защитной стратегии ордера, причем, когда срабатывает один, то немедленно снимается второй. То есть, они работают в связке, эти ордера. Но, если вы выставите отмену ордеров, а снятие, автоснятие, снимите галочку в настройках, то у вас, соответственно, не будет сниматься стоп-лосс, стейк-профит. Поэтому вот с этой настройкой будьте внимательны при переключении между счетами, у которых открыты активные защитные стратегии. И в конечном итоге мы сейчас перейдем к, к составному портфелю. Нам для этого потребуется открыть главное окно выбрать счета и э, в окне счетов мы нажимаем <coughs> правой кнопкой и появляется добавить составной портфель что такое составной портфель э, во-первых он находится в бета-тестировании то есть э, вообще использование этим этого инструмента э, в некоторых случаях достаточно рискованно потому что ну, скажем так, иногда он может работать некорректно, поэтому его нужно мониторить постоянно. Но вы можете его протестировать и вообще понять, удобен ли он вам, нужен ли он вам или нет. Что это такое? Составной портфель удобен, когда у вас есть несколько торговых счетов. И вы хотите одновременно открывать позиции на нескольких из них. И дополнительно, если у вас счета разного размера, например, один счет тысяч, второй 10, третий 20, вы можете выставить коэффициент. Вы можете выставить коэффициент. И, например, при открытии одного контракта на одном счету будет открываться два контракта на счету два раза больше. Приведем пример. Назовем портфель, имя, здесь есть окошко выборов счета, добавляем первый счет, указываем коэффициент 1. То есть, если на этом, то есть, если на этом счету будет открыт один контракт на покупку, то вот здесь он реально откроется одним контрактом. Меняем счет, добавляем и указываем, например, 3. То есть, представьте ситуацию, что здесь у вас 10 тысяч, а здесь 30 тысяч. Соответственно, если вы открываете одни и те же позиции, но вам нужно масштабирование, то вы устанавливаете коэффициент 3 и, соответственно, у вас будет открыт, открыта позиция в 3 раза больше. Как это выглядит на практике? Появляется портфель и нам сейчас нужно проклонировать это окно один раз. и второй раз сейчас мы сделаем сейчас мы эти окна соединим Здесь мы выбираем первый счет, здесь второй. Это для того, чтобы вы увидели, как это работает на практике. А здесь мы выберем портфель, да, наш портфель, составной портфель, и выставим размер 1. Теперь у нас один инструмент. Мы нажимаем «Buy Market», Одним, один контракт, то есть в портфеле мы покупаем один контракт. Обратите внимание, на первом счету открывается покупка одним контрактом, на втором счету открывается покупка тремя контрактами. Важный момент, если вы хотите одновременно э, закрывать позиции э, на всех э, счетах составного портфеля, вам нужно закрывать позицию именно в составном портфеле. Вы нажимаете, например, у нас открыта покупка да, одним контрактом на составном портфеле мы нажмем продажа одним контрактом для того чтобы закрыть и вы видите что на обоих счетах соответствующим размером а, закрываются сделки то есть на этом три контракта на этом один если вы например у вас открыта покупка на двух счетах Потом на счету э, номер 2, вы, к примеру, у вас здесь открыто три контракта, и вы возьмете и закроете, э, то есть нажмете Sell Market, один контракт. У вас здесь закрывается уже отдельно на этом счету, закрывается одна покупка из трех, остается две позиции, а потом вы решаете, например, закрыть всю позицию в составном портфеле, нажимаете ⁇ Закрыть ⁇ И что происходит? Физически сюда отправляется один контракт на продажу, чтобы закрыть один контракт на покупку, а сюда отправляется один, три контракта на продажу, чтобы закрыть три контракта на покупку. Но у вас уже закрыт один контракт вручную, поэтому в итоге вы получите плюс один контракт на продажу, у вас останется позиция открытой. Поэтому, если вы используете составной портфель, лучше э, отдельно в счета вообще не заходите, иначе вы все напутаете и ну, может быть такая ситуация, что вы э, все напутаете. Здесь сделки позакрываете, например, да, отдельно на счетах, а потом нажмете «Закрыть еще сделку в портфеле», а по факту откроете противоположные сделки в обратном направлении. Вот такая вот история с составным портфелем. Но вообще для управления несколькими счетами это очень полезный инструмент. Просто Если вы его будете использовать, обязательно мониторьте его работу, чтобы не было никаких неожиданностей. Не оставляйте без присмотра. Так, с, с графиками, с чарт трейдером, с торговлей, с графиком мы закончили, настройки рассмотрели и э, теперь у нас э, по плану э, еще смарт дом. Снова открываем главное окно, нажимаем смарт дом, открываем. Давайте NASDAQ откроем. Появляется у нас стакан. И вы э -э, в SmartDom, так же как и на графике, можете открывать сделки, выставлять ордера, отменять их. Э -э, в верхней панели есть э -э, выбор счета. Вы можете выбирать Счета из списка. Здесь тоже вы выставляете либо D, либо GTC. Для отложенных ордеров быстрое меню выбора объема. То же самое с защитными стратегиями. Прямо отсюда вы можете их создавать. И внизу находятся кнопки управления открытыми позициями и ордерами. Здесь, например, можно перевернуться. Здесь можно поотменять Ордера, а, а здесь можно поотменять и ордера и позакрывать позиции в один клик. Например, правая колонка с асками. Она так, тут у нас NASDAQ слишком быстро бегает. Давайте что-то выберем более, более спокойное. Давайте выберем, например, что у нас есть. Такого вот, вот например евробонды или 30-летние казначейские бумаги нажимаем ok в колонке ask у нас стакан с лимитными ордерами на продажу в колонке бит у нас стакан с лимитными ордерами на покупку и например если вы кликаете по этой колонке то по этой цене у вас выскакивает напоминание вы хотите ли вы отправить buy limit ордер если вы нажимаете да у вас устанавливается один лимитный ордер он со знаком как бы плюс да, то есть на покупку если вы хотите выставить, например, на продажу, sell лимит, то у вас будет э, со знаком минус. Минус 1L, это означает один контракт лимитный на продажу. Для того, чтобы их поотменять, нажимаете «Sense all», у вас они снимаются. Вы можете также э, здесь же выставить стоп-ордера, например, э, выше цены нажать э, на покупку, да, в колонка бит только выше цены, и вам предложит система выставить buy-stop-order. Если вы ее устанавливаете, то у вас здесь с буковкой S, то есть э, один контракт на покупку, стоп. Да, то есть S это не short, а стоп. Снова можете отменить. И вы можете купить маркет-ордерами, э, либо на продажу, вот здесь есть мкт аббревиатура, нажимаете, он говорит вам, э, стакан вам предлагает отправить sell market, нажимаете да, и здесь появляется маркер, маркер э, с, со средней ценой, а в правом нижнем углу вы видите минус один красного цвета, это означает, что э, один контракт на продажу сейчас открыт, если мы будем доливаться, э, то есть это был, так, стоп, это был на покупку, получается. Buy Market, да. Доливаемся еще, доливаемся еще. Вот у нас плюс три контракта, средняя цена э, вот это. В настройках стакана э, все эти визуальные элементы меняются. Вы можете задавать любые цвета, какие вам удобно. Здесь внизу вы сразу видите P&L минус 93 доллара сейчас для этой позиции. Можете, опять же, изменить э, на разные там, на проценты, на тики. И э, если вам нужно все это закрыть, нажимаете «Флэт» и он вам говорит «Закрыть позицию ордера». Нажимаете «Да». Все у вас закрыт. Таким образом вы можете торговать и управлять э, ордерами из биржевого стакана. Еще э, в главном окне есть э, такие меню, как ордера, сделки, позиции. И если вы хотите на, на всякий случай убедиться быстро, закрыты ли у вас все сделки на всех инструментах, сняты ли все ордера, вы просто заходите в ордера и у вас вот здесь э, эти эта колонка, она неактивна. Если вы, например, сейчас установите ордер, отложенный на продажу, здесь да, то у вас должен появиться внизу вот активный ордер на продажу. Вы его просто нажимаете ⁇ Отмена ⁇ все, он снимается. То есть таким образом вы просто смотрите, все ли у вас сняты ордера. Заходите «Сделки», здесь есть история а, всех совершенных сделок и а, то же самое в позициях в окне. Если вы, например, сейчас вот откроем маркет ордер на покупку, у вас здесь будет показан счет, показан а, инструмент, а, размер, направление, средняя цена, все, все параметры а, здесь а, в этом окне указаны. Нажимаете закрыть, все, у вас закрываются автоматически позиции. То есть проверяете все ордера, все позиции дополнительно вот через эти окна. Ну и в принципе, в принципе, все. Все, что, все, что я хотел вам рассказать. Я рассказал, теперь вы знаете, каким образом вы можете открывать, закрывать сделки, выставлять ордера, выставлять счета, составлять составные портфели. Не забывайте, что есть возможность пользоваться стоп-ордерами, стоп, точнее стоп-лимит ордерами, торговать и стаканом и тестируйте. Все свои стратегии сначала на тестовых счетах, для этого у вас есть SIM. он создан автоматически, поэтому можете открывать, закрывать сделки, вставлять ордера и тестировать свои стратегии без риска для торгового реального капитала. Всем спасибо, всем хорошего дня, торгуйте с умом и до новых встреч в эфире.